Нет другого имени под небом. Среди великих имен всех вождей и философов Ищешь имя одно, ищешь свой идеал, По страницам эпох имена эти россыпью. Но скажи, кто из них за тебя умирал? Ищешь ты между мудрыми силами знатными отыскать одного среди них нелегко сколько было мудрейших сильнейших прославленных но скажи кто из них дал бы сердцу покой долго трудно мучительно ищешь с надеждою что найдешь наконец одного среди всех но великие мира сего тоже грешники и скажи, кто из них мог простить бы твой грех? Растерялась душа перед многими лицами, То отчаяние, то равнодушья полна, Нескончаемо длинно идут вереницею. Имена, имена, имена, имена. Как негурько признать, но далек ты от истины, одиночеством прежним томится душа, Бесконечных исканиях ума она выстыла. Ты сегодня и сам видишь, как обнищал, Что тебе принесли бесполезные поиски, Понапрасну ты силы свои истощил. Не нашел ты того, кто бы мог по достоинству Стать твоим идеалом, мой друг. Не ищи, не ищи, его нет среди что-либо значущих, потому что он славы земной не желал. Тот, кого ты искал, в громких списках не значится, но об имени чудном его ты слыхал. Это имя звучит так легко. И так сладостно это имя великому Богу подстать. Это имя наполнено верой и радостью, имя Божьего Сына, Иисуса Христа. Он прекраснее лучших сынов человеческих. Он от смерти и ада тебя искупил, от создания мира любовью вечную. Он тебя как творение свое возлюбил. «Он, не знавший греха и ничем не запятнанный, на Голгофском кресте за твой грех был казнен. Имя Божьего Сына, Иисуса распятого, всех на свете превыше великих имен. Подойти ко кресту, надпись есть над распятием, не глазами душой эту надпись прочти». Иисус Назарей, Он стал вечным ходатаем, чтобы ты в Нем спасение мог обрести. Крест Голгофы стал Божьего Сына отличием. И на этом кресте Иисус тебя ждал. Не смущайся, что вида в Нем нет и величия. Преклонись перед Ним. Вот Он. Твой идеал – добрый, кроткий, святой, милосердный и любящий. Жизни смысл, жизни цель, жизни свет, жизни хлеб. Царь царей в настоящем, прошедшем и будущем. Нет такого на небе и нет на земле. Преклонись перед ним, расскажи Сыну Божьему И о светлых мечтах, и о темных грехах, И о том, как плутал ты тропинками ложными, И о том, как ночами терзал тебе страх, Как обманут ты был, как влачил жизнью Богую, Как ты к людям стучался и как ты устал, как пресыщен грехами, скорбями, тревогами. Все и скажи Иисусу под тенью креста. Он достоин того, чтобы встал на колени ты. Он готов тебе руку спасения дать. Помолись Иисусу без тени сомнения. Помолись, и сойдет на тебя благодать. Тот кто и принял Иисуса прощение, знает, как с Ним отрадно и как хорошо. Пусть и в сердце твоем зазвучит песнь спасения. Боже мой, я нашел свое счастье, нашел.